Друзья, добрый день, на связи Максим Петров. Сегодня хотел бы поговорить о таком понятии, как финансовый КПД. Обычно он не встречается нигде в литературе, наверное, можно сказать, что это некое понятие, которое выведено было мною. Но, тем не менее, позволяет определить, скажем так, насколько ваши действия со своими активами эффективны или неэффективны, то есть насколько высок финансовый КПД или нет. А, наверное, за основу для расчета финансового КПД, то есть коэффициент полезного действия, да, то, и, э, насколько э, грамотно вы обращаетесь со своими собственными активами, чтобы они прирастали у вас еще больше. Да, то есть эффективность как раз таки от этого зависит. А, в наиболее доступных, понятных инструментах инвестирования, которые есть в мире, наверное, к таким я отношу, ну, в России самая доступная, наверное, это недвижимость. В, в мире, наверное, больше это можно говорить о фондовом рынке, рынке ценных бумаг, есть концепция стоимостного инж... инвестирования родоначальником, который был Бенджамин Грэм, сторонником, который является Уоррен Баффет. Также я много про эту историю рассказывал. То есть нам всегда есть цена, которую мы должны заплатить за актив, и ценность, которую этот актив несет, который он обладает непосредственно. И здесь имеет смысл просто взять и посчитать, насколько высок или низкий уровень финансового КПД. А это считается достаточно просто, у вас есть активы, купленные активы, да, и по сути вам нужно понять за сколько лет у вас эти активы окупаются. То есть хороший показатель, да, считается, хорошим показателем считается где-то 5-10 лет срок окупаемости. У, при инвестировании в квартиру, в недвижимость, вообще в принципе в недвижимость, да, есть такое понятие, как отношение цены к стоимости годовой аренды недвижимости. В, при работе на рынке ценных бумаг есть показатель P на E – цена на чистую прибыль или EV на EBITDA, да, то есть балансовая стоимость, деленная на… На, на выручку. То есть все эти показатели, в принципе, позволяют более или менее оценить, насколько эффективен или неэффективен бизнес, который вы покупаете, насколько интересно или неинтересен э, объект э, коммерческой недвижимости, жилой недвижимости, которую вы приобретаете. Ну, давайте же тогда мы сделаем некое такое упражнение прича, прямо сейчас в режиме реального времени. Э, тут же я хочу оговориться, что это не является ни в коем случае никакой инвестиционной рекомендацией. А Это является просто, чтобы вы оценили свои собственные активы, да, насколько эффективно или неэффективно они у вас работают, насколько высок или низок ваш личный финансовый КПД. Итак, мы берем стоимость своего актива, допустим берем недвижимость. Это сделать достаточно просто, как правило, вы можете просто даже не заморачиваться, самостоятельно ходить куда-то на авито. Вы просто звоните в любое по первое попавшееся агентство недвижимости. И говорите, э, я хочу сдать свою квартиру, да? Или и в этом же агентстве недвижимости, или в другом агентстве недвижимости вы говорите, я хочу продать свою квартиру. Что мы в этом случае получаем, да? У вас все равно сделают опрос, возможно, приедет к вам риэлтор, да, бесплатно посмотрит, отфотографирует вашу квартиру. И что таким образом вы получите? То есть вам риэлтор скажет, где в рынке сейчас находится ваш объект недвижимости, сколько он реально стоит. Это будет ценно в первую очередь для вас самих, то есть вы действительно. Поймете, сколько сейчас оценивается ваша недвижимость. Можете даже выставить объявление, пару раз показать, да, то есть посмотреть, насколько будет большое число покупателей на ваш объект, на ваш актив, которым вы владеете. И вы реально поймете, сколько это стоит, да, а не то, что у вас там в голове какие-то фантазии по поводу того, сколько стоит объект недвижимости, в котором живете. Второе, вы посмотрите, посмотрите, что значит альтернативную доходность. Да? Что такое альтернативная доходность? Это значит, что если вы продаете эту квартиру издаете и ее же, эту же квартиру, да, снимаете в аренду, то есть сколько вам это обойдется, сколько это будет непосредственно стоить. То есть вы получите некую годовую ставку. Так вот, эффективность или неэффективность, как я уже говорил, можно оценивать, что. Предел окупаемости инвестиций в настоящий момент составляет 10 лет. То есть, если вы берете и стоимость недвижимости, которую у вас оценили, делите на годовую ставку аренды, если этот показатель выше 10, то вам на самом деле невыгодно в этой квартире жить. То есть, вам выгоднее эту квартиру непосредственно продать. И ее арендовать. И действительно может быть некий такой ход, да связанный с тем, что вы даже риэлтору можете спокойно сказать, а давайте мы сделаем следующим образом, я хочу продать свою квартиру и в ней остаться жить, да? то есть вот люди считают, что сейчас кризис, будет инфляция, доллар будет расти и, соответственно, я хочу таким образом поступить. А на рынке можно найти ну, это, это не является просто, это не является легко, на рынке можно найти объекты недвижимости, у которых вот этот вот показатель, цена, деленная на годовую ставку аренды, составляет 30, 40, 50, то есть, о чем это говорит? Это говорит о том, что если избавиться от актива, который приносит низкую норму доходности, ведь квартира, в которой вы живете, она же тоже приносит вам доход. Какой она вам доход приносит? Она вам приносит такой доход, что… Вы просто не платите ставку аренды да, собственнику, если бы вы снимали или арендовали этот объект недвижимости. И поэтому получается, что продав свою собственную квартиру, получив вырученные деньги, разместив их в их консервативных инструментах, да, это могут быть облигации, это могут быть акции с дивидендной доходностью, это может быть даже частично доллары непосредственно. Да то в этом случае получается, что вы можете очень качественно улучшить уровень жизни. Да? Это не значит, что вы приобретете собственность объект недвижимости, но сама недвижимость, в которой вы живете, она будет лучше, она будет ближе к центру, она будет с более качественным ремонтом, она будет со всей инфраструктурой, возможно, она будет с гаражом, с парковкой. Соответственно, ну, это некий другой уровень жизни. То же самое касается и вопросов инвестирования в различного рода акции или в бизнесы. Я просто прошу вас после этого видео взять и сделать очень простую вещь – посмотреть денежный поток от вашего актива. Денежный поток от вашего актива – это может быть бизнес, это может быть акция, это может быть облигация, это может быть… Ну, любая сфера деятельности, в которую вы вложили свои собственные деньги. И посмотрите, какой денежный поток, да, и окупаются ли ваши инвестиции а, в срок ранее, чем 10 лет. То есть, все, что окуп... имеет срок окупаемости более 10, это говорит о том, что доходность где-то в районе 10%. Посмотрите очень внимательно, что с этим можно сделать, да, какие можно придумать альтернативы куда можно вложиться, как повысить финансовый КПД и эффективность работы своих собственных активов. У меня на этом все. На связи был Максим Петров. Если вам понравилось данное видео, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал, щелкайте на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. А у меня на этом все. До свидания вам и удачи.